В Казанском федеральном потнят на рассмотрение широкий круг вопросов, посвященных направлениям взаимодействия Европейского союза и Евразийского экономического союза в современных условиях. Все эти темы были детально изучены на состоявшейся в КФУ международной научно-практической конференции под названием «Региональные аспекты интеграции. Европейский союз и евразийское пространство», которая начала свою работу в Казанском федеральном 11 декабря. Организаторами данного мероприятия выступают юридический факультет КФУ и Центр превосходства Жанна Монева области европейских исследований. Проблематика, которая на сегодняшний день становится все более актуальной в связи с тем, что а, на интеграционном пространстве Евразийского экономического союза а, рассматривают возможности взаимодействия с Европейским союзом, ну и, соответственно, Европейский союз тоже а, оценивает а, ту, те процессы, которые происходят в рамках Евразийского экономического союза. И вот мы постарались совместить эти площадки как экспертную площадку создать свою, чтобы они могли пообщаться, да, чтобы можно было найти точки соприкосновения. Работа конференции организована в четырех сессиях, на которых обсудят политические и правовые проблемы интеграции в Евросоюзе и на евразийском пространстве. Работа международных судебных институтов и не только. В конференции принимают участие представители Евразийской экономической комиссии, сотрудники представительства Европейского Союза в Российской Федерации, Министерство иностранных дел России и другие. Работа конференции продлится до 12 декабря включительно. Адель Шемилова, Роман Самарин, Универньюз.